Thank you. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, наши родные! Сегодняшнюю тему нам подсказали постоянные участники РД-ретритов, РД-интенсивов. Они прислали нам недавно письмо, в котором спрашивали нас, чем отличается энергия Кундалини от той энергии, которая присутствует между родными душами. Это энергия РД-потока. Они прислали нам очень интересную информацию, в которой описывалось, как проявляет себя энергия Кундалини, как она действует, и так далее. И мы так немного в переписке пообщались и сказали нас, нас попросили, чтобы мы как-то подробнее эту тему осветили, подробнее о ней рассказали. И сегодня мы сделаем это. Мы будем говорить о энергии РД-потока, энергии, которая возникает между родными душами, когда, когда они встречаются, и энергии кундалини. С энергией РД-потока мы прекрасно знакомы, Многолетний опыт, энергия кундалини нам известна в основном только теоретически. То есть мы что-то читали, нам кто-то что-то рассказывал. Поэтому в основном то, что мы будем говорить, в основном это будет касаться энергии РД потока. Это очень важно знать тем людям, которые встречают свою родную душу, и они ощущают совершенно необычайное состояние и очень особенную энергию. А порой эту энергию, энергию потока, начинает путать с энергией кундалини, начинают бояться с одной стороны этого, с другой стороны начинают слишком много придумывать, входит в иллюзии, иногда даже, опять-таки, возникает духовная гордыня на этой почве, что у меня открылась кундалини, поднялась кундалини и так далее. Хотя это не всегда так. Вот сегодня мы немного расскажем, обобщенно расскажем, что происходит, когда вы ощущаете энергию РД-потока, какие она эффекты вызывает, эта энергия, что при этом а, может происходить, а чего, скорее всего, не будет происходить, и как с этим, в общем-то, поступать. Как себя проявляет энергия РД-потока? Мы об этом говорили очень много и довольно подробно. Но, может быть, мы говорили это как бы в разных видео, в разных постах. Вот сегодня мы хотим объединить эту информацию для того, чтобы те, кто смотрел это видео, они узнали себя в том описании, которое будет представлено в описании РД-потока. Они знали бы, эти люди знали, что с ними происходит и как себя вести. Как ощущается энергия РД-потока? Ну, в первую очередь, давайте сразу же приведем... Такое различие, аналогию, чем отличаются основные отличия энергии РД потока от энергии Кундалини. Всем известно, это классический вариант, что энергия Кундалини начинает активизироваться и начинает подниматься от Малатхары чакры. То есть это э, уровень копчика, э, самого низа. Она идет по позвоночному столбу энергии Кундалини и подразумевается, что ее подъем открывает все наши чакры. 7-7 чакр вплоть до коронной чакры, сахасрары. Энергия РД-потока имеет совершенно другое свойство. Она никогда не начинается, ее движение никогда не начинается с муладхары чакры. Никогда это не происходит. Энергия РД-потока может у вас активизироваться в первую очередь в сердце, в анахате, очень сильная активизация, и в РД-центре. Это чуть ниже анахаты, примерно вот этот уровень, верхняя часть солнечного сплетения. Очень часто обращаются на консультацию и спрашивают, что это за боль, вот здесь вот, в верхней части солнечного сплетения. Кто-то чувствует, что там очень сильный жар, кто-то чувствует давление, кто-то может ощущать подташнивание, тошноту и тому подобное. Говорят, как будто жгуты вот вытягивают из солнечного сплетения. А мы говорим о том, что это РД-центр, это центр связи с вашей родной душой. А если быть точнее, это центр связи либо с вашей родственной душой, либо с вашей близнецовой половинкой. Сегодня мы будем в основном говорить, что происходит в плане ощущения энергии, когда вы встречаете свою близнецовую половинку, либо родственную душу. Вот происходит именно активизация РД потока. Еще раз, активизируется анахата сердца, очень сильно разгорается, могут быть боли. А, могут быть беспричинные слезы, но об этом чуть подробнее, попозже немного. И РД-центр. То есть сразу же отличается да, энергия кундалини, которая в копчике, и энергия РД-потока, которая в сердце начинается, активизируется и а, начинается в РД-центре. Следующее отличие. Чем отличается энергия кундалини от энергии рты потока? Тем, что энергия кундалини всегда движется только по позвоночному столбу, то есть это задний энергетический канал. Известно, что у человека есть множество энергетических каналов, но два основных. Это задний энергетический канал, который идет по позвоночнику, и передний энергетический канал, который идет вот по передней части туловища. Так вот, когда активизируется энергия кундалини, то она движется только по позвоночному столбу, никак иначе. Она может двигаться быстро, медленно, где-то застревать, но тем не менее она только по позвоночному столбу. Это энергия кундалини. Энергия РД потока может ощущаться вами как а, с стороны заднего энергетического канала, то есть по позвоночнику, так и спереди. То есть вы можете чувствовать а Некоторые говорят даже, что когда очень сильно активизируется РД-поток, то у них начинает болеть, например, переносится, начинает щекотать в носу, начинает болеть межброви, именно вот здесь, по передней части, да, спереди головы, болит горло, обволакивает горло, опять-таки передний энергетический канал и так далее. Ну, это как бы техническая сторона, да? Я постепенно подхожу к описанию РД-потока. А что же происходит в плане измененного состояния сознания, что человек чувствует? Что человек чувствует, когда через него проходит РД-поток? Вот вы встретили свою родственную душу, либо близнецовую половинку, и вас накрывает РД-поток. Совершенно особенная энергия, которая ну, никак не похожа на энергию в кундалини. Эта энергия, энергия РД-потока, вызывает у вас состояние блаженства, вызывает у вас состояние безмятежности, эйфории определенной, ощущение полета. Вы чувствуете, что вы попали в другое пространство, вы чувствуете другой мир, совершенно другие состояния, которые характеризуются любовью, блаженством, космическими состояниями, ощущениями покоя, а также ощущением духовного единства с вашей родственной душой, либо с близнецовой плавинкой. И все это сопровождается на первых порах, поначалу, когда происходит только узнавание, все это сопровождается самыми-самыми положительными ощущениями. Эйфория, полет, блаженство, любовь. А Снижается интеллектуальные функции, человеку не хочется ни о чем думать. Он забывает слова, он начинает путать слова. А, бывает даже забавно, смешно от этого, но кто-то пугается и говорит, почему вдруг со мной это произошло, что-то мое, с моей памятью стало, либо говорят, что вообще как будто бы слабоумие наступает. Не бойтесь, это не слабоумие, это вот эффект, один из эффектов, который возникает когда вас накрывает РД-поток, когда вы в этом потоке находитесь. При этом нужно сразу же сказать, что энергия РД-потока может вас на самом деле накрыть как в присутствии вашей родственной души или близнецовой половинки, так и в его отсутствии. То есть его рядом нет, вы его не видите, не слышите, вы с ним даже не переписываетесь. Но как только вы о нем вспоминаете, сразу же происходит контакт душ. Ваша душа начинает входить в контакт с его душой, и возникает вот эта энергия РД-потока. РД-поток — это единство мужской и женской энергии, совершенно специфические состояния. Только не нужно, наверное, путать это единство на сексуальном плане, потому что Бывает такое, что нам говорят или пишут, что вот я встретила или встретил свою родную душу и почувствовал невероятное сексуальное притяжение. Не путайте, пожалуйста, вот это единство мужского и женского, которое идет действительно по высшим уровням а с сексуальным единством, да, которое идет по свадхистхане. Это, неск это несколько другое. Тут нужно э, очень много уточнений. Когда мы говорим об энергии, всегда требуется уточнение, уточнение, уточнение, чтобы быть правильно понятым. И все равно, конечно, эта тема, тема энергии, тема РД потока, тема кундалини, она настолько обширна, что говорить о ней нужно много, очень подробно, очень долго. И мы это делаем, как правило, на живых э, ретритах, где есть время, где есть такая возможность, где есть соответствующая обстановка. Поэтому, если вы находите какие-то разночтения, вот вы смотрите это видео и говорите, нет, у меня не так, нет у меня по-другому, не спешите с выводами, просто в одном видео все охватить мы не можем. И вот сейчас Шанти сказала о том, что не надо путать энергию РД-потока с энергией сексуального э, влечения. Для тех, кто работает с энергиями, для тех, кто чувствует энергии, тут все понятно. Тут не требуется никаких объяснений. Но, как правило, люди не очень ориентируются в этих вопросах, и они путаются. Они говорят так, рассуждают так, и даже на консультациях иногда говорят. Что же получается, если я испытываю сексуальное влечение к своему партнеру, то это уже и не моя родная душа, это не может быть моя близнецовая половинка или даже родная душа? Да нет, конечно, может. Естественно, может, но а, мы не говорим о том, что вообще сексуальное притяжение – это плохо, и нет, совсем нет. Мы нисколько не против этой энергии, просто а, в данном случае мы а, уточняем, что энергия РД-потока, еще раз я повторюсь, да, она начинается и она концентрируется в сердце, в РД-центре она имеет свойство духовное, но имеет свойство энергии РД-потока, имеет свойство высоковибрационное, там идет очень высокая вибрация. А сексуальная энергия, это все-таки более низкочастотная вибрация. Вот поэтому требуется, вот видите, такие уточнения, что мы имеем в виду. Ну, наверное, вообще эта тема очень большая, ее нужно освещать только на живых ретритах, никак не в видео. Меня тоже многие женщины просили поделиться не один раз вот именно по поводу сексуального взаимодействия со своим партнером, с близнецовой половинкой. Но я приняла такое решение, что на видео я этого рассказывать однозначно не буду и в открытом доступе я тоже это рассказывать не буду. Почему? Потому что такие сакральные священные темы, должны передаваться строго тета а тет Либо в узком кругу, когда присутствуют действительно живые люди, присутствуют те ситуации, в которых ты можешь дать конкретный совет, и не будет это искажено, потом все твои слова, которые ты сейчас начнешь говорить. А, можно сказать так про сексуальную энергию между родными душами, особенно между Божественными половинками, ведь не случайно называется Божественная да, половинка, потому что от Бога. И, соответственно, когда вы соединяетесь со своей божественной половинкой, пусть даже на кратковременный какой-то срок, в повседневности у вас идет взаимодействие, в том числе и близость. А не секс, потому что секс это совершенно другой, даже чисто энергетически это слово несет совершенно другой вибрацию. Так вот, когда возникает близость со своим любимым или любимой, со своей божественной возлюбленной или с божественным возлюбленным, то там задействуются все центры. То есть там не задействуется только сексуальный центр. И он задействуется совершенно иначе, чем он бы задействовался у вас, например, с другим человеком, с другим партнером. Там задействуется именно, ча чаще всего это женщины ощущают, не мужчины. Ну вот как-то вот так вот сложилось. Ну, по крайней мере, может, мужчина просто не рассказывает. Был у нас один мужчина, да, он нам рассказывал. Действительно ощущал вот это высшее единство со своей любимой вот в этом потоке. Так вот, задействуется именно Высшее Единство, даже несмотря на то, что вы находитесь как бы в близости физической друг с другом, задействуются Высшие Центры. Вот этого никогда не будет с кармическим партнером или с, ну, совершенно тогда просто друг, другой тип взаимосвязи не родственных и неродных душ. Это вряд ли будет задействовано, такие Высшие Центры, Высшее Единство во время близости. Об этом нужно говорить только тет-а-тет, -а -тет, только когда действительно этот вопрос он волнует человека. Итак, еще одно отличие, которое можно назвать, чем отличается энергия кундалини от энергии РД-потока, тем, что когда идет кундалини, она действительно очень сильно активизирует э, вашу сексуальную чакру, э, вторую чакру, свадхистхану. И в этом случае, да, присутствует колоссальное сексуальное влечение. Если же вы встречаете свою родственную душу или близнецовую половинку, и у вас активизировалась анахата, и вы уже подготовлены, так скажем, внутренне готовы к этой встрече, то у вас вообще может не возникнуть сексуального влечения, либо оно, знаете, как часто говорят на консультациях, и я могу это тоже подтвердить на собственном опыте, это влечение, оно становится каким-то второстепенным, третьестепенным, оно совершенно не важно, оно над вами не давлеет. А вот что еще чем отличается по поводу второй чакры, по поводу Свадхистхана, чем отличается кундалини, энергия кундалини от энергии РД-потока. Но, опять же, нужно оговориться, нужно дополнить, что не думайте, что так будет всегда. Что вот вы встретили свою Божественную половинку, например, Божественного возлюбленного, и вы, и вы только живете на высших центрах. Конечно же, нет. Мы живем в повседневности, в материальном мире, и должны быть задействованы все центры, и они постепенно будут, конечно, задействоваться. Однажды у нас тоже был такой интересный случай. Мы были на тренинге в Питере. По-моему, это был 2014 год. Мы тогда только вот начинали наши живые тренинги. И была очень интересная женщина, очень хорошая такая женщина. Мы разговаривали с ней, пока... Там ушли консультации индивидуальные Андрея, мы с ней разговаривали вот как раз на эту тему. По поводу того, что если ты встречаешь свою божественную половинку, то вот таких сексуальных энергий грубых, да, ну вот как вот в обычной повседневной жизни, вы не будете испытывать. Она так испугалась, потом еще говорили о материальном плане, что вот он становится неважным, что более важно что-то такое тонкое, космическое, да, что происходит на этапе узнавания на одиннадцатой, на двенадцатой ступени, и она сказала, а как же, я очень хочу встретить свое Божественное пламя, ну, Близнецовое пламя Божественного Возлюбленного, но я хочу и в повседневности тоже жить, я хочу, чтобы у нас был дом, чтобы у нас была семья, и так далее, я хочу, чтобы у нас были взаимоотношения, как у мужчины и женщины, я и пыталась тогда объяснить, что на самом деле это все может быть, но со временем, но она меня, боюсь, так и не поняла до конца, ну, собственно, она и встретила потом своего мужчину, и они замечательно функционируют в повседневности. Но не, но не близнецовый план. Да, да, действительно того мужчину, который ей был нужен. То есть ей не нужно было вообще заморачиваться над этим термином, как многие тоже делают. Но вот этот, этот момент, он может тоже настораживать и пугать, что как-то так, вы встретили свою родную душу, свое божественное, божественного своего возлюбленного. И и вдруг вы чувствуете только верхи, да, как говорится, а низы вы уже не чувствуете. На самом деле на, в первых вот ступенях, 11 ступень, где космос, там не должны быть задействованы низы, в принципе. А потом, когда вы уже начинаете взаимодействовать, постепенно энергия она опускается ниже, и вы уже можете чувствовать действительно и влечение, да, и желание друг к другу. Но это все равно будет исходить как-то из высшего. Не с, низ, не с нижних этажей вы будете смотреть на своего возлюбленного, а именно с высших. И вы будете видеть в нем что-то чистое, божественное, что-то прекрасное, что-то особенное. И это действительно так оно и есть. Постепенно задействуются все центры. Поэтому ни, ни в коем случае не пугайтесь, если вот сейчас вы проходите такой этап, когда кажется, что вам а, повседневность неинтересна, что все нижние вибрации, да, ну, ну это уж грубо говоря нижние, ну просто нижние центры, они не задействованы, они никогда уже не будут задействованы. На самом деле не так. Наоборот, постепенно они должны быть задействованы, потому что иначе вы просто вы получите дисбаланс энергетических центров. Но это уже другая тема, и об этом нужно говорить отдельно, нужно говорить достаточно подробно. Ну, всегда мы начинаем как бы, говорить об одном, а постепенно выходит на другое, на отключение. третье. Все очень интересно. Э, все это нужно обязательно озвучивать, все это надо внимательно рассматривать, но на это времени не хватает. Поэтому гораздо лучше присутствовать на живых ретритах, где действительно и гораздо больше мы можем сказать, гораздо, гораздо шире все это охватить и глубже охватить, и в то же время ответить на какие-то конкретные вопросы, то есть получается такой живой диалог, который вопросы закрывает. А после, после этого живого диалога, как правило, вопросов не остается. Здесь же на видео, я еще раз повторюсь, мы даем только обобщенные моменты, поскольку ну, просто невозможно все рассказать во всех подробностях. Вообще движение энергии кундалини, оно более драматично. Оно вызывает больше страхов и гораздо более сильное внутреннее очищение. То есть, у человека могут действительно быть такие явления, у кого пошла энергия кундалини, у него может вдоль позвоночника набухать кожа, даже в элдыри иногда появляется, там огонь, огненная энергия идет. Человека все время выворачивает, как бы выкручивает, вот у него такие вот движения появляются, Его, ему хочется вот такой вот мостик даже сделать, у кого идет Энергия кундалини уже довольно интенсивно, это я видел несколько раз, на моих глазах происходило. Люди вот, их выворачивают вот так кромыслом. они мостиком становятся. При движении энергии РД-потока такого не наблюдается, нет такого драматизма. Там есть другие составляющие, тоже внутреннее очищение и очень сильное, но тело у вас так не реагирует на РД-поток. Наоборот, при движении РД-потока ваше тело расслабляется, если мы говорим о гармоничном движении, конечно же. А вам хочется больше отдыхать, больше созерцать. А у вас появляется все больше и больше духовная составляющая. Вы начинаете чувствовать а, душу мира, так сказать. Да? Мир воспринимаете как духовный, духовную ипостась. То есть ваши вибрации, при том, когда вы находитесь в РД, -поток, в, в РД потоке, они очень существенно повышаются, и это, как правило, происходит без э, такого сильного драматизма, как это бывает э, при движении кундалини. Все больше и больше вы интересуетесь духовностью при э, том, когда вас накрывает РД-поток. Все меньше действительно вам интересна повседневность. Но это, опять-таки, как Шанти правильно сказал, это такое временное явление, то есть это не навсегда. Опять действительно еще один страх, люди говорят, как я буду функционировать в повседневности, я вообще в принципе в ней уже не заинтересован. Когда человек в РД-потоке, у него повседневность уходит далеко-далеко куда-то в сторону, он не заинтересован в ней. Это временное явление. Мы подробно говорим на ретритах, что когда наступает 18-19 ступень, вы возвращаетесь к повседневности, но уже возвращаетесь в новые ипостаси. Вы другой человек, вы прошли трансформации, преображения, и вы совершенно иначе будете себя вести в повседневности. Но это будет потом. Итак, если энергия Кундалини движется на манипуру, и там происходит внутреннее очищение, и у человека соответствующее состояние возникает, то энергия РД потока практически никогда не активизирует вашу манипуру. Она практически не работает с манипурой. Этого не бывает. Если вы только сами каким-то усилием воли, своим намерением не сдвигаете свою точку сборки на манипуру, чтобы там на манипуре было большое количество энергии, да, то само по себе в РД-потоке это просто не происходит. Практически никогда не происходит активизация манипуры чакры. Еще одно очень важное, существенное отличие, чем отличается в Кундалини от РД-потока. РД-поток практически не работает с манипурой, не активизирует ее. Знаете, вот тоже, когда говоришь, понимаешь, что словами очень трудно передать именно энергию, вот то, что ты чувствуешь, и то, что ты говоришь. И все-таки вот так вот детально объяснить, как что есть энергия Кундалини, что есть энергия РД потока. Это сложно, если человек, который слушает это, он не чувствует энергетических потоков. Вы знаете, вот что интересно, когда мы встретились с Андреем, у меня как-то, естественно, открылось очень быстро. Еще до нашего узнавания, где-то вот мы встретились за месяц до узнавания нашего, узнавание это энергетический процесс. Тоже такая ерунда иногда попадается в сети, вот недавно попалась, что узнавание... Близнецовых, половинок, Близнецовых половинок, да, это что-то вроде того, вот вы посмотрели в глаза и узнали его, да, и узнали. Ну, это присутствует, но это не только это, описано все чисто на повседневном плане. Очень мало, вообще, мне кажется, еще ни разу меня не встретилось, чтобы узнавание писали вот именно так, энергетически, как это происходит по-настоящему. Ну да ладно, бог с ним. Так вот, когда мы встретились с Андреем еще до узнавания, за месяц где-то, у меня уже началось распаковываться ощущение энергии. у меня очень активная анахата была, а, по-моему, даже или это после уже сахасрару меня активизировалась, так активизировалась, что мне было страшно. это уже было после узнавания ну вот, и у меня как бы само собой активизировалось ощущение энергетических потоков. Вообще, в принципе, я с детства была очень чувствительным Ребенком Я очень чувствую вот, отношение ко мне, чувствую энергию того места, где я бываю. Просто, видимо, вот этот толчок встречи с Андреем, она распаковала это. И для меня было как бы удивительно. Но Я думала, что все, кто встретил свою родную душу, они действительно начинают чувствовать потоки энергии. Оказалось, что нет, не все, потому что был такой интересный случай, я общалась с женщиной, она тоже занимается духовными практиками, достаточно светлый человек, стремится к свету, к любви, только она находится в другом потоке. И когда мы с ней общались, она мне задала, задала какой-то вопрос, а как вот мне понять? Я говорю, ну ты почувствуй энергию, почувствуй, какая идет энергия. Она меня спросила, как почувствовать. То есть она не чувствовала энергии. Поэтому, к сожалению, не у всех, может быть, это открывается, вот такое тонкое чувствование энергетических потоков. И если у вас нет этого чувствования, да, вот вы, вы не можете отличить, то, пожалуйста, не оперируйте только вот тем, что мы сказали, поскольку можно очень сильно запутаться, можно даже уйти в огромные иллюзии которые будут вам не во благо если у вас действительно какой-то назрел очень важный вопрос и если с вами происходят энергетические процессы которые требуют э, разрешения этого вопроса ответа на вопрос что же со мной происходит лучше напишите нам лучше напишите нам на почту это письмо может быть придите на консультацию потому что и вы себе если вы не чувствуете потоков энергии вы можете придумать себе то чего нет на самом деле и поверьте, когда такие письма от людей приходят, то это совсем неприятно. Неприятно в плане того, что человеку очень трудно, он попал в иллюзии, он сам себя туда загнал. Потому что вот ну как описать, энергию Кундалини, энергия РД потока, мы-то знаем, что это за энергия, мы вам стараемся это передать. Но если вы сейчас возьмете это на вооружение, как описание, и скажете, ага, вот у меня вот так, а у меня драматично происходит, значит у меня идет энергия Кундалини. Ну, Драматично оно происходит внутреннее очищение и там, и там, и в РД-потоке, и в кундалине. Просто энергия кундалини, она имеет свой вкус, свой оттенок. Она более резкая, более прямолинейная, да, если так выражаться. А РД-поток, он другой. Там тоже есть очень много драматичных событий на внутреннем очищении, много боли, много испытаний. Но... Он действует иначе. Вы потом у него возвращаетесь, и возвращаетесь снова в эту Любовь. И даже если вам было сейчас, вот минуту назад, дико больно и очень тяжело, вы чувствуете, что вас снова окутал этот поток своей Любовью, своим Светом, и вы снова живете. У Кундалини совершенно другой оттенок энергии. Кундалини, она действительно, по сравнению с РД-потоком, она резкая, она яркая. Она как молния, она как электрический разряд. Ну, если так сравнить, какие-то образы приводить. А энергия РД-потока, она мягкая, она обволакивающая, она такая даже, может быть, успокаивающая. Она вас вводит в те состояния, в те пространства, где все хорошо, где уже ничего не нужно, где все уже, вот, уже все есть, уже все прекрасно. Вот такая энергия РД-потока. Действительно, на самом деле, очень трудно объяснить на словах вкус яблока. Тем более, чем вкус яблока отличается от вкуса груши. Вот как можно это отличить, объяснить на словах? Вот То же самое мы сейчас пытаемся делать. Мы пытаемся дать вам отличие энергии кундалини от энергии РД-потока. Для чего, собственно, вообще нужно знать, чем они отличаются? Ну, я вначале уже видео сказал, для того, чтобы вы не впадали в иллюзию, что у вас сейчас идет подъем кундалини, и, соответственно, нашли бы какую-то литературу, и стали бы себя вести соответствующим образом. Да? У меня пробудилась кундалини, значит, сейчас у меня будет вот это и вот это. И наоборот, когда у вас а, пробуждается РД-поток, и вы вообще ничего не знаете об РД-потоке, то у вас могут возникать мысли, что вы заболели, что вот эту вот боль, особенно людей беспокоит боль в РД-центре, в солнечном сплетении, Особенно, когда идут покраснения, в некоторых случаях даже бывает такое ощущение давления. Люди э, думают, что у них заболел желудок, у них э, что-то вообще вот, не в порядке с организмом. Они иногда обращаются к врачам, иногда обращаются к народным целителям. А суть состоит совершенно в другом. Идет движение энергии РД-потока, которое направлено на э, воссоединение, на ваше воссоединение, если это с близнецовой половинкой. А если это с родственной душой, направлено на ваше духовное пробуждение, чтобы вы были духовно пробужденным человеком. Вот основные задачи энергии РД потока. Мы можем дальше рассказывать подробно, как движется кундалини на анахату, чакру и выше, и так далее. Но это займет слишком много времени, а также можем приводить сравнение, чем отличается энергия РД потока на анахате, на вишудхе и тому подобное, и так далее. Но вы знаете, на самом деле, если вы не встречали э, свою родственную душу, не встречали свою близнецовую половинку, то вам очень трудно понять то, о чем мы, собственно, говорим. Нам часто даже в комментариях пишут, вы знаете, вот несколько лет назад я смотрел, смотрел ваше видео, и для меня то, что вы говорите, это какая-то была тарабарщина. Что-то ни о чем говорят не очень понятно, но вроде как что-то интересно, что-то засыпает. А вот теперь уже я встретила свою там, родную душу, и я все прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите как обо мне, вы говорите как о моей жизни. Я удивляюсь, откуда вы все это знаете, как, как у меня все это происходит. А потому что энергия РД потока, она едина для всех, кто встретил свою родственную душу или близнецовую половинку. Она у всех проявляется примерно одинаково, с какими-то своими небольшими нюансами индивидуальными, но в общем и целом она одна и та же, энергия РД потока, одна и та же для всех, кто встретил свою родственную душу или встретил свою близнецовую половинку. И вот в связи с этим опять происходит путаница. Человек встречает свои родственные души, вот совершенно точно и ясно. И там никакого не должно быть воссоединения. Там только для духовного пробуждения, для духовной помощи, но ну, может быть, максимум для каких-то совместных проектов. Это максимум. А человек думает, что он встретил свою близнецовую половинку. Соответственно, у него есть полный настрой на воссоединение, они должны быть вместе, воссоединения не происходит, возникает драма. А возникают обиды, страшные обиды на кого-то, на жизнь, на судьбу, на Бога. Почему вот я всю жизнь ждала, как правило, женщина к этому склону, я всю жизнь ждала, искала, и вдруг он появился, а воссоединения нет и так далее. А воссоединение не должно быть. А РД-поток и в случае с родственной душой, и в случае с близнецовой половинкой очень похоже себя проявляет, очень похоже. Мы сейчас не будем объяснять, почему это происходит. Опять-таки на ретритах мы это подробно говорим, там рисуем, график, все объясняем. очень просто объяснять И такой образ прям пришел сейчас сразу. Ну, это простой образ, но зато понятный. Почему очень похоже, когда вы родственную душу встречаете, когда близнецовую половинку, почему очень похожие процессы? Ну, потому что вы входите в один и тот же поток. И вы чувствуете то, что характерно для этого потока. И вы знаете, вот сейчас пока Андрей тоже говорит про то, что это бывает у родственных душ, у близнецовых половинок. У нас есть такие случаи, когда человек встречает своего кармического партнера, как правило, гармоничного кармического партнера, и с ним с одним из них начинают происходить вот эти процессы, которые также происходят в РД-потоке. А они могут происходить не так сильно, как, допустим, с они божественной немного половинкой. Иначе да, происходит. они происходят немного иначе. Но у нас есть несколько таких людей, знакомых, которые действительно встретили своего кармического партнера. И у них также проходят все эти этапы, все ступени, которые вот на пути родных душ с кармическим партнером. Поэтому знаете, не нужно ни в коем случае отсеивать кармических партнеров. Это может быть замечательный союз. Вы можете также замечательно развиваться, если вы встретились. А здесь зависит только а, все от того, насколько вы а, вот в, этой, в этом воплощении вы готовы развиваться, идти дальше до какого определенного момента. И и, собственно какая задача стоит у вашей встречи потому что я знаю таких людей а это женщины которые встретили своих кармических партнеров и у них все все процессы происходили как в р.д. потоки и до сих пор происходят и раз все развивается и я не могу сказать что это люди которые как бы сказать духовно не развитые ни в коем случае не могу этого сказать поэтому наверное не надо и, и списывать кармические встречи конечно в большинстве своем они на повседневности э, все-таки зациклены вот такие встречи кармические, но есть исключения, и это не единичный случай. Ну вот поскольку Шанти затронула эту тему, я могу сказать, буквально пару дней назад у меня была консультация именно такого свойства. Женщина встретила своего гармоничного кармического партнера, но у нее параллельно с этой встречей начался личный, ее личный духовный кризис. Мы на консультациях, я смотрю, гороскоп человека, и это довольно четко видно, там идут квадратуры к Плутону, Урану, оппозиции соответствующие и так далее. Ну, кто с астрологией знаком, вы, вы это знаете. То есть у человека, у него идет свой личный духовный кризис в этот момент. И параллельно идут переживания по поводу встречи вот с гармоничным кармическим партнером. И, соответственно, возникает опять та же путаница. И человек на консультации рассказывает, все, что вы говорите о ступенях, я прошла. Вот именно вот это. Я все слушал, как обо мне вы рассказываете. Но, может быть, на видео это и нет, но на ретрите я всегда рассказываю, всегда говорю о том, что те ступени, ступени духовного и личностного развития, о которых я повествую, эти ступени, они проходятся людьми не только на пути родных душ, но и на других путях. Если человек занимается духовным и личностным развитием, он проходит по этим ступеням. Но только при встрече с родной душой там есть своя специфика. А также точно человек узнает и говорит, да, я все это прошел. Значит, это моя близнецовая половинка? Я говорю, нет. Ну как же так? У меня духовное пробуждение, у нас такая тяга, у, нас, у меня трансформация, у меня вот эти ступени, которые вы говорите, все как бы сходится. Я говорю, да, сходится, но энергия другая. Энергия другая. Энергия сразу ощущается? Сразу же чувствуется энергия. Как только человек рассказывает на консультации, что как и было, он транслирует энергию, и эта энергия сканируется ну, дов... довольно, довольно четко. Да. Если человек, конечно, фантазирует, если он хочет меня обмануть, что не получается, как правило. А, Были пару таких случаи. Да, пару раз такое было. Человек хочет обмануть, говорит, слушайте, вы за свои собственные деньги, Ваньку, валяете передо мной. Давайте или говорите правду, или давайте заканчивать консультацию, поскольку смысла никакого нет. но ну, то есть, если человек не закрывается и не обманывает, то в этом случае очень четко идет трансляция энергии. Либо это энергия кармического партнерства, либо это энергия родственных душ, либо это энергия а, близнецовых половинок. То есть, почему мы все это говорим? Когда происходит у человека духовное раскрытие, а это может быть и в духовный кризис, в экзистенциальный кризис, говорят, и это может быть при встрече с родной душой, то он проходит очень похожие этапы, у него очень похожие состояния, что с кармическим партнером, что с родственной душой, что с близнецовым планикой, они имеют похожие черты. Но, тем не менее, они отличаются. И вот чтобы не было, опять-таки, вот этой вот драмы, что он моя близнецовая половинка, а воссоединений нет, что мне делать и так далее, нужно в этом подробно разбираться. В чем основное назначение, основное назначение РД-потока? Почему нужно очень желательно, хорошо его отличать от других потоков, чтобы знать, к чему он как бы предназначен. РД-поток, основное его назначение состоит в том, чтобы вы воссоединились со своей родной душой. Это может быть ваш кармический партнер, особенно гармоничный кармический партнер. Это может быть ваша родственная душа. Это может быть ваша близнецовая половинка. Просто на каждом, в каждом виде отношений разные воссоединения. Если, допустим, гармоничные кармические партнеры могут прекрасно воссоединиться и в основном как бы, действовать совместно, в основном не на 100%, но в основном действовать совместно на повседневном плане. А родственные души, у них воссоединение духовное, на повседневном плане либо крайне мало контакта, либо его вообще нет. А Близнецовые половинки, да, действительно, они могут воссоединиться на всех планах и должны воссоединиться на всех планах, от повседневного до высшего духовного, должны претерпеть трансформацию, пережить ее, должны пережить преображение и должны начать свою новую жизнь. То есть в каждом случае, конечно же, воссоединение, оно разное, но РД-поток ведет к воссоединению мужчины и женщины. И вот, допустим... Когда мы э, транслируем РД-поток на таких процессах, как РД-активация или РД-молитва, то эта трансляция, э, когда человек, как это происходит, собственно говоря, это э, онлайн-процесс. Человек может находиться за тысячи километров от нас э, на другом конце земного шара, но он чувствует поток той энергии, которую мы транслируем в Шанти, и он входит в эти РД-состояния, у него возникает состояние РД-потока, он находится в нем. И очень часто нам потом пишут, говорят, что как только активизируется вот это состояние РД-потока, выходит на связь родная душа, а какие-то происходят те или иные подвижки на пути родных душ. То есть этот поток, он производит свою работу – он не, он не только для того, чтобы вы пережили измененные состояния сознания, тем более он не для того, чтобы вы мучились в процессе внутреннего очищения или трансформации. Это тоже есть, конечно же, есть тринадцатая ступень э, пресловутая. Но основное значение, назначение — это соединение мужской и женской энергии. Опять-таки большая тема. Кто-то может спросить, ну вот а если я встретил свою родственную душу, какое может быть воссоединение, зачем это нужно? У нас есть э, по этой теме видео, можете посмотреть. Темы, э, касаемо родственных душ. Так вот, узнайте этот РД-поток, когда он у вас возникает. Знаете, на что он направлен? Он направлен на воссоединение мужчины и женщины. Он направлен на ваше духовное пробуждение, на ваше преображение, чтобы вы кардинально изменились, чтобы ваша жизнь изменилась в сторону раскрытия души, чтобы ваша жизнь дальше шла под руководством вашей души. Если вы полностью реализуете вот этот потенциал, который заложен в РД-потоке, то ваша жизнь преобразится сказочно. Но если вы будете путать РД-поток с какими-то другими потоками, если вы будете бояться, если вы будете неправильно на него реагировать, то, соответственно, этот потенциал, который заложен в РД-потоке, вряд ли будет реализован вами или, по крайней мере, будет реализован в очень небольшой степени. Вот для того, чтобы произошла эта полная реализация в РД-потоке, мы и делаем такие видео. Кстати, нужно сказать, что... А... Нам часто пишут, говорят, что когда люди смотрят наше видео, у них возникает РД-состояние. То есть в своих видео, вольно или невольно, мы транслируем энергию РД-потока. Почему это происходит? Потому что мы в этом потоке живем, мы в нем действуем. И в частности, вот это видео, которое мы сейчас делаем, оно также делается в РД-потоке. Когда мы... А, говорим от души, от сердца, когда мы, собственно, говорим в потоке на самом деле. Ведь у нас нет сценария видео. Мы делаем все одним дублем, кстати говоря. Вот все, что подавляющее большинство видео, которое вы видели, 99%, это снято одним дублем. Очень редко мы что-то переснимаем. Это если там что-то какая-то техническая, может быть, ошибка, mm -hmm. была там микрофон, что-то засбоил или тому подобное, да? А все это мы делаем в потоке одним дублем. И вот э, сейчас, когда мы делаем это видео, вот лично у меня очень горит макушка и очень активно сердце. Анахат, у тебя есть такое? Да, да, да. Вот. И э, наверняка те, кто внимательно вот так вот так просмотрел это видео, вы наверняка почувствовали те же самые состояния. То есть, если вы это почувствовали, значит и это видео в том числе мы э, сняли не зря. И свою миссию, свое предназначение мы Реализуем. Наша миссия и предназначение заключается в том, чтобы вы приняли, приняли энергию РД потока, приняли свою любовь и двигались по жизни, развивались по жизни под руководством своей высшей души.